Доброго времени суток, уважаемые подписчики, гости канала. Я Игорь Черноусов, приветствую вас на своем канале. Это видео... Опять же в стиле полезная информация, но полезная информация на тему, на которую раньше я вообще ничего не записывал. Это не о социальных сетях, не об автоматизациях. В этом ролике я дам несколько практических советов, полезных на своем уже, можно сказать, горьком опыте по использованию кредитных карт. Буду рассказывать на примере карты, которые я сейчас активно использую. Это кредитная карта банка Тинькофф. Но большинство рекомендаций моего практического опыта будут применимы для любой кредитной карты. Вначале скажу несколько слов о самой идее. Вообще-то сама идея кредитных карт кредитов она в принципе неплоха но смотря как вы это используете если вы берете кредитную карту вот как предлагает Тиньков за 5 минут только с одной целью для того чтобы 50 дней попользоваться услугами банка то есть деньгами банка абсолютно бесплатно вы знаете что вы эти деньги всегда вернете они у вас есть но вы хотите просто покрутить 50 дней деньги бесплатно это один вариант если вы карту берете только ради этой цели, то да. Точно так же и с кредитом. Если кредит берется, например, на развитие бизнеса, вы вложили деньги в свой бизнес, чтобы он быстрее масштабировался, развивался, то это нормально и это объяснимо. Но, например, мы вот сейчас купили четвертый офис, мы взяли на это кредит, мы запускаем офис, офис начинает работать и мы отдаем кредитные деньги, получая их от работы этого офиса. мы купили инструмент, который нам нужен для того, чтобы заработать денег еще больше. Это в принципе тоже нормально, но если вы берете кредитную карту для того, чтобы жить на эти деньги или вы берете кредит для того, чтобы купить какую-то охеренно нужную сейчас вам вещь, там, вот такой вот телевизор то вот так народ поступать не надо, потому что все эти кредиты, кредитные карты они дают вам такое ощущение свободы, да, у вас есть деньги, я их могу тратить. И банк всегда поддерживает эту иллюзию, тратьте, мотивирует вас, потому что тратьте, тратьте больше. Например, когда вы отдали кредит один, то есть выплатили все проценты по кредиту, начинаете выплачивать уже сам долг, то есть вы уже как бы неинтересны банку, банку нужны проценты, вам всегда будут предлагать еще один кредит, возьмите. Сделается все возможное, чтобы вы привыкли и были зависимы от этого банка, чтобы вы платили банку проценты. Кредитные карты и кредиты делаются не для того, чтобы вас как бы так, облагодетельствовать, осчастливить, это нужно как бы, четко понимать. Но даже если вы берете кредитную карту, как вот, например, брал я, для удобства, да, для того, чтобы 50 дней покрутить деньги банка на халяву, вы хотите как-то иметь банк. Но вот, друзья, нужно всегда понимать, что у банка больше возможностей, больше опыта, больше инструментов поиметь реально вас. Отчет по последнему текущему месяцу очень хорошо мне это продемонстрировал, что все-таки банк конкретно поимел меня. То есть я посмотрел выписку и в разделе услуги банка увидел, что у меня стоит почти 80 тысяч рублей. Кредитная карта на 90 тысяч. Вот за месяц да, банк с меня взял 8000 рублей. Задаваться вопросом, кто тут кого поимел, кому это выгодно, это уже как бы, сами понимаете, глупо. Вот, друзья, чтобы вот не повторять мои вот эти вот косяки, дурац, я вам дам несколько реально советов, на которые нужно обратить внимание. Вот Первая рекомендация. Желательно взять такую сумму, которую вы легко вот в любой момент можете погасить. Вот если возникли какие-то терки, как вот у меня вчера с Тиньковым, ну, может быть, я сам себя накрутил. Я просто взял деньги с основного счета, что-то блять кинул все нахер вас в жопу. Если такой возможности у вас нет, не надо брать эти кредитные карты на сумму, которая, например, в несколько раз больше вашего месячного дохода. То есть вы сами себя посадите в яму, и банк будет делать все возможное, чтобы вы в этой яме оставались. Совет номер два. Когда вы получаете кредитную карту, вы либо досконально изучаете договор, читайте все, что там написано, либо пойдите по более простому пути, но не всегда лучшему. Это задайте вопросы менеджеру, за что вы будете платить банку, за что начисляются проценты. Вот то, что у меня стоит... В разделе «Услуги банка» вот за что я буду банку платить ежемесячно, пользуясь вот этой картой. Вот это нужно все узнать. Например, когда я получал карту Тинькова, это было в душной машине, в рабочий день я выскочил, расписался, сфотографировался, спросил, во ну, а что мне будет обходиться карта, мне сказали, раз заплатите, все, и потом она вам будет бесплатно Ну вот, в принципе, 8 тысяч <laughs> – это абсолютно бесплатно. Совет номер три – вот этот совет относится конкретно к банку Тинькова, к его техподдержке. Друзья, если вы позвонили в техподдержку и Тинькова банка, и вам проблему не решили, либо у вас возникло ощущение, что что-то вам не договорили, что-то вы недопоняли, звоните в техподдержку несколько раз. Либо решение вашей проблемы, либо до полной ясности поставленного вопроса. Потому что в техподдержке работают люди и далеко не все эти люди компетентны. И вы будете часто слышать подождите, информация уточняется. И человек пошел советоваться с кем-то более умным. То есть вчера я разговаривал с умными и очень умными менеджерами. И получилось так, что умный менеджер мне не смог помочь, не смог не отключить услуги. А вот видимо очень умный менеджер, девушка, которая звонила уже в 12 часов ночи, вот мне на раз все мои проблемы отключила. Возможно, из-за того, что я уже вчера раз в шесть звонил в Тиньков СРМ банка, которая однозначно связана с их АТС, перенаправила мой звонок сразу, наверное, на какого-то более грамотного человека. Делается это легко и просто, поэтому не надо удивляться, что при звонке люди знают, кто им звонит, но все это делается с помощью СРМ, сам пользуюсь, сам знаю. Ну а теперь советы именно как не попасть на баб. Вот за что, например, я платил эти деньги, 8 за месяц. Первый нюанс, но ну, это уже как бы классика, я правда думал, что этим грешат только сотовые операторы. Я говорю об автоматически подключаемых услугах. Вот как у меня оказалось, у меня этих услуг было подключено автоматически, причем я их как бы сам подключил, я не поставил какую-то галочку при росписи в договоре, хотя при подписании договора ну, никто мне об этом как бы не говорил, но мой косяк, я его внимательно не читал. Итак, какая услуга была у меня подключена, которая, скорее всего, будет подключена у всех, кто вот эту галочку не поставил в договоре? Это услуга страхования. Это услуга в размере 900 рублей, вот в этом месяце нам не оказалась. Как работает эта услуга? Если к моменту формирования очередной выписки у вас на карте будет долг, в любом случае он будет, потому что я взял карту, чтобы ей пользоваться. Естественно, к моменту выписки у меня будет долг, Ради этого и взял. У меня еще 20 дней, чтобы этот долг погасить, потому что у Тинькова, например, 50 дней беспроцентный в кавычках период, но нужно знать, когда он беспроцентный. Вот если у вас включена услуга страхования, то с вас возьмут, ну как вот с меня, порядка 900 рублей. Но назвать это беспроцентным уже как-то язык не поворачивает. Значит, как от этой услуги избавиться? Значит, первое, это поставить галочку, когда вы подписываете договор, найдите эту галочку, может быть, кто-то расскажет, где она. Я честно говоря, не видел. Второе, то, что мне советовали первые менеджеры, это к моменту формирования новой выписки сразу отдать всю задолженность, которую вы увидите в личном кабинете. Но тогда возникает вопрос, а где обещанные 50 дней? Тогда получается, я пользуюсь картой, ничего не платя банку, 29 дней. От 18 до следующего 18, до формирования выписки в моем случае. Дата формирования выписки у всех будет равна. Тоже эту, эту цифру, это число нужно обязательно узнать. Но это классика, я даже не стал об этом говорить. Вот. Но лучше всего сделать так, как вчера мне все-таки сделала вот очень умная девушка в 12 часов. То есть она мне просто эту услугу отключила. То есть все люди, с которыми я разговаривал до этого, сказали, что это сделать нельзя, То вы там в договоре это не отметили, но, как оказалось, это легко и просто делается. Следующая очень интересная услуга, которую вы получаете абсолютно бесплатно, вообще-то сделана она как бы с благими целями. Что это за услуга? Это вам банк дает возможность пользоваться деньгами сверх лимита. Вот у меня 90 тысяч на карте, да, но мы потратили в том месяце больше 100 тысяч. То есть нам дали 10 тысяч, типа там, ну, пожалуйста, вот -вот, раздавайте наши деньги туда-сюда. Вот Вообще-то, вот это очень умная девушка, с которой разговаривала, она мне так классно это все объяснила. То есть можно сказать, прям, ну, зачет. Прям был такой приведен жалостливый пример, который, наверное, должен показывать, как Тинькофф Банк заботится о людях. Она мне сказала, ну вот представьте, вы пойдете оплачивать в аптеке, и вам там не хватит денег, и вам там не хватит немножко денег на карте. И вот банк вам открывает еще дополнительный лимит. То есть реально круто просто плакать хочется о заботе о людях. Но к чему это приводит? Вот За перерасходование денег сверхлимита с вас берут, мягко говоря, хороший процент. То есть с меня за эти 10 тысяч взяли где-то тысячу с чем-то вот этих процентов. Если у вас нет возможности вот постоянно контролировать сколько денег у вас на карте, вы их как бы тратите, тратите, ну и как бы все нормально. Вот у меня просто карты пользуется жена, а смс-ки приходят ко мне. Она даже не знает, сколько на карте, а я как бы на эти смс-ки особо не смотрю. Но тратить значит нужно понимаете я считаю что это правильно и нормально ну а банк естественно пользуется и пытается как бы идти вам навстречу друзья пожалуйста запомните что бесплатно в банке вы можете взять только рекламку вот, вот на стойке, да и то, тут бесплатность двоякая. Все остальное на за деньги, которые вот так вот интересно к вам могут при приплыть. Еще одна услуга, это услуга смс-оповещения, но я считаю, что это достойная услуга, и она вообще стоит копейки, 53, 50, 53 рубля. Я думаю, что ее, конечно, не стоит отключать для удобства контроля своих средств. Но в моем случае, раз я эти смс блин, не читаю, она мне реально не нужна. Войти в банк по СМС это в любом случае вы сможете. Ну а сейчас вообще самая, скажем так, жесть, это за что все-таки больше всего с вас снимут денег. Ну во всяком случае в Тинькове. Я вчера для себя сделал такое неприятное открытие, почему мне не очень хочется теперь продолжать работать с Тиньковым. Это снятие наличных. Я прекрасно понимаю, что все кредитные карты, которые вы берете, мягко говоря, не любят, когда с них снимаются наличные. Значит, что подразумевается под снятием наличных? Вот это очень важно внимательно послушать. А Это не то, что вы просто придете в банкомате и снимете наличку. Вот, кстати, в отношении Тинькова у них же нет своих банкоматов. И снять наличку вы можете в любом банкомате, даже в рекламе есть. Но! Положить деньги на эту карту через тот же самый банкомат вы хер сможете. То есть, опять же, ребята, вы пользуетесь, подайте в кабалу. Плюс еще один очень интересный вариант. Вот это было только у Тинькова. Вот, например, у ВТБ такого нет. Например, у меня кредитная карта 90 тысяч. Я взял... На эту карту положил, например, 150 тысяч своих, для того, чтобы не пользоваться наличкой. Я вообще сейчас не люблю наличкой пользоваться. Получается, что у меня, например, там лежат мои деньги. Это не деньги банка, это мои деньги, я их туда положил. Вот в ВТБ, пожалуйста, свои деньги вы снимаете, с вас никаких процентов не берут. А вот в Тинькове хер. Но если ты снял деньги, а все деньги, которые лежат на карте, это уже деньги банка. Пусть они там сверхлимита, вы сами туда положили, чтобы у вас был запас. Ну, для того, чтобы там, дать 500 рублей там, ребенку на школу. Не люблю я таскать наличку в кошельке. Все, вы попали. И вот как попали, я сейчас расскажу. Плюс, кроме вот этой классики снятия денег там, с банкомата, к снятию наличных... Относится операция перевода денег, например, через тот же интернет-банк Тинькова, которым я пользуюсь, какому-то физлицу. Причем, вот тут очень такой тонкий нюанс. Кого банк считает физлицом? Вот даже если вы переводите ИП индивидуальному предпринимателю, вот я оплачивал тренинг Еленина Сергея, да, он ИП. Но, скорее всего, он ИП без создания юрлица. То есть он считается банком физлицом. Я оплачиваю его тренинг. Привожу ему деньги с карты. И это считается банком, как снятие наличных. А вот дальше начинается вообще очень интересная вещь. Я прекрасно понимаю, за снятие наличных с меня снимают деньги. Какой-то процент от суммы, это тоже видно в выписке. Нормально, да, нужны мне налички, банк с меня снял. Согласен, блин, правильно, но... Как только вы сняли наличные деньги, все, у вас заканчивается так называемый беспроцентный период. Вот с этого момента на вас каждый день, подчеркиваю, каждый день начинают начисляться проценты. Раньше это называлось «поставить на счетчик». Причем, как мне, наверное, все-таки неправильно объяснила техподдержка, проценты начисляются вот на всю сумму долга, понимаете. Она у вас как бы постоянно растет, вы же тратите, и с вас начисляются, начисляются процент Каждый день. Поэтому в итоге вы можете спокойно выйти на какую-нибудь интересную сумму, в разделе «Услуги банка», отданные за месяц, как прекратить начисление процентов, что нужно сделать. Вам необходимо войти в ваш клиент-банк, а лучше позвонить техподдержку, потому что та сумма, которая отображается в кабинете интернет-банка, она не всегда точно соответствует реальной сумме долга вы войдете в свой кабинет, вы увидите общая задолженность. Вот та цифра, которая там отображается, она не всегда соответствует реальности. Лучше позвонить техподдержку и уточнить. То есть, например, у меня вчера была общая сумма задолженности 12 тысяч 300 рублей. Реально, как мне сказал банк, правда, почему, от чего эта сумма была 15 тысяч? с чем-то там, с какими-то копейками. В кабинете 12, реально 15. Когда вы гасите эти деньги, то есть когда у вас общая задолженность становится 0, все, проценты ежедневные на вас не начинают капать. Меня, конечно, интересовал вопрос. Мой еще отчетный период не закончился, я начинаю пользоваться картой, естественно, у меня начинает снова появляться задолженность, включит ли мне счетчик. Опять же, как мне сказал техподдержка, все, счетчик не будет включен, если я не буду проводить операции с наличностью, то есть снимать. Но теперь уже, конечно, карты тиньков только в каких-то супермаркетах, на каких-то заправках, это уже не все заправки, наверное, будут считаться юрлицами, и, естественно, наверное, от этой карточки мне придется отказаться. У меня какой-то вчера сложился, ну, очень неприятный осадок после вот этих вот разговоров с тех, поддержка единственный конечно положительный момент был это вот разговор с последней девушкой которая мне все, все грамотно объяснила все понятно по-человечески и все эти услуги которые нельзя было отключить спокойненько мне отключила и в принципе наверное первый человек который мне грамотно объяснил как работает вот эта вот система тинькова я теперь в принципе ее почти всю понял Хотя вот эти разные цифры, которые я вижу в кабинете, мне пока опять же непонятны. То есть сумма задолженности одна, потом сумма задолженности другая, на карте и так далее. Ну, то есть лучше, конечно, туда не лазить. Итак, друзья, благодарю, что вы посмотрели это видео. Если я в чем-то ошибся, буду очень признателен в каких-то замечаниях и в комментариях под видео. Успехов!